Ярослав, ну мы с вами как бы договаривались о том, что с вас уже, из нас уже хватит политики, политики, да, политики хватит, но без нее, как видите, не обойтись, поскольку она присутствует в нашей повседневной жизни. Но у нас э, упор будет не на политику, поскольку в Чикаго, я не знаю, как в Нью-Йорке, а в Чикаго знают как политического обозревателя, который работал на радиостанции 13:30 Новая жизнь. Потом по каким-то, ну не знаю, причинам, если вы захотите, вы можете сказать, хотя это не обязательно, вы сейчас работаете на другой радиостанции, но скажите, вот у меня такой вопрос, вы, я знаю, наверняка следите за политической ситуацией и вообще за ситуацией, которая на территории находится и Беларуси, и России, и Украине. А, что изменилось с точки зрения журналистики? А, у власти президент, который находится, ну, там, по-моему, Конституции уже там нету, то, что там, 8 лет. Это единственная, по-моему, страна в мире, насколько я понимаю, где ограничено. Вот Куба еще там был, Фидель там сидел yeah, много yeah. лет, да? А, и сейчас это доступно, открыто, вот за те вещи, то, что вас попросили уйти, как-то преследуют, не преследуют, сейчас можно об этом говорить или все-таки ситуация осталась такая же, как и была. Я понимаю, что мы говорим о Беларуси и о белорусской журналистике, да? В основном, да. Потому что у нас до Минск, Чикаго, Нью-Йорк. Нью-Йорк, да. Я скажу другое: как раз я хочу от политики оттолкнуться к более глобальным вопросам, потому что если мы говорим конкретно вот о там диктаторе, не диктаторе Лукашенко, называйте его как угодно, все-таки он 20-летие у власти отметил. Это 20-летие почему-то отчитали от 95 года, а не от 94 так 21 год получается. Просто был как бы референдум в 95 году в мае и о продлении срока президентского и о реформе Конституции. И начали отчитывать, то есть год забыли. А год с 94 -го по 95 там было тоже очень много сделано. Вот в плане того, чтобы его закрепить окончательно и бесповоротно. А меня беспокоит больше другое. Качество журналистики в Беларуси не изменилось на самом деле. Беларусь была традиционно сильна своими журналистскими кадрами. Просто они расслоились. Очень талантливые люди работают на пользу президента. Правда, они, конечно, очень продажны, крайне продажны. И очень талантливые люди работают не в пользу президента, но, правда, их не очень слышно. Вот Единственное, что работает там радио -река, до сих пор агентство Белсат и прочие, прочие, которые работают, конечно, в Литве, в Варшаве. Вот, но, тем не менее, пытаются на хорошем белорусском языке донести до белорусов, что они все-таки белорусы. Но а самое, самое, я, самое... я прошу прощения, радио РЭКа это в Израиле? Или там тоже есть радио Река? Ой, извините, радиорация, я перепутал. Да. Пошло, сради это уже работало, и как-то оно mm -hmm. на, на, на, на литерации у меня выскочило, да, извините, вот, радиорация, конечно. Вот. Но тем не менее, тем не менее, самая главная, наверное, проблема белорусская заключается в том, что выросло новое поколение, даже несколько поколений, из тех, которые не представляют себе, что может быть другой государственный строй. Все-таки что такое 20 лет президента у власти? Родился ребенок вырос и вот уже заканчивает университет, и он знает только одно, что президент у нас всегда Лукашенко. И всегда так было, так есть и так будет. И вот когда вырастает вот такое вот поколение, я уж не говорю, что мы можем брать с захлестом, потому что те, кому 10 лет, ну кто, кто себя вспомнит, каким он был в 10 лет ребенком, правильно? Вот, поэтому мы можем брать с захлестом от 84 -го года. И это, в принципе, значит, поколение 2 мы уже имеем на фоне Лукашенко, которые знают только одно, что в Беларуси только такое государство строй только один президент и вот сейчас вот если мы так вот сделаем между собой по поводу того вот кого мы знаем там из российских политиков там да много кого знаем знаем и жириновского знаем и пескова там много фамилий назовем кого из украинских знаем назовем и Геращенко, назовем астахова назовем в конце концов саакашвили который сегодня губернатор в одесской области теперь а кого мы знаем из белорусских политиков оп и возникает резкий ступор, честно говоря. Я, что... я полагаю так, что э, готовится смена, э, у него есть сын, и преемственность поколения, она, так скажем, приветствуется, наверное. Ну, это, да, это, это, это, это шутка. А, ну, хорошо, скажите, э, а как у нас дела обстоят здесь? Uh, ну, здесь можно говорить, здесь нельзя говорить, или нас тоже тут вот так вот как-то закрывают. И можем ли мы говорить uh, у нас на радиостанции, uh, если это можно назвать радиостанцией, это радио-интернет-портал uh, центра сан uh, Можно ли говорить вот о, о таких вещах, допустим, и в впрямую, и это будет нормально? Как вы считаете? Ну, Один печальный опыт, Михаил, я уже представлял, по-моему. И он в интернете есть. Об этом достаточно много написано. По поводу того, но ну, это, правда, происходило в 2003 году, когда вот как раз новая жизнь чикагская пришла в Нью-Йорк на волну 620 М. Это была такая затея по поводу организации вечера. Как раз тогда Путин переизбирался в начале 2004 года. В марте были эти выборы. Собрать покойного уже... Литвиненко и Олега Даниловича Калугина э, на такой небольшой сборище здесь в Нью-Йорке, э, поскольку оба с ним, ну как бы не с ним работали, но оба знают как бы его сферу работы и все-таки Калугин генерал-лейтенант КГБ именно по этому направлению как бы, по направлению внешней разведки в свое время был. Ну а Литвиненко покойный ныне очень жаль этого человека, хороший был человек, э, немножко знал э, всю эту, ну немножко знал снизу, немножко владел как бы информацией. Информации О нижнем белье, скажем так Все это дело пытались собрать здесь, в Нью-Йорке Конечно, атака была страшная Атака была прежде всего от Аэрофлота Такая есть у нас организация Я не знаю, сколько в ней резидентов сидит Легальных или нелегальных под маркой Аэрофлота Сколько резидентов сидит во Внешторге Я сегодня не знаю Представительство Внешторга России до сих пор существует здесь Но, тем не менее, там, там под легальным как бы под легальным